Есть у памяти дорога, Есть у памяти стезя, Где подарком свыше Бога Познаем и все себя. У любви мы часто просим Расскажи, как есть о ней Той душе, что Бога носит, Расскажи, кто ближе ей. Но в беспамятстве порою Прозебаем мы шутя, Оцифрован мир не Богом, А рукою палача. Люцифер, то падший ангел, он крылом своим накрыл мир, Так жаждущий надежды Он нам солнце луч закрыл. Ты не смей душой мириться, Вспомни, кто тебя создал, Чем по жизни этой дышишь, Кто в душе твой идеал, Бог со всеми нами в связке. И не надо говорить, Кто тут враг в обманной маске, Образ Бога не забудь, Будьте счастливы по жизни, Будьте в памяти всегда. Близким жизнь свою дарите, вы в любые времена.